Как добавить, либо удалить нужный вам канал в избранное, чтобы затем переключаться самым простым способом, нажимая вот стрелочку вверх или стрелочку вниз, то есть двигаясь по этому списку, не открывая его. Рассказываю, естественно, для Триколор ТВ. У Триколора достаточно много каналов и хорошая навигация по ним. Как же добавить, либо удалить канал из списка избранных? Вам необходимо в первую очередь перейти на нужный вам канал, то есть начать его смотреть. Далее, уже находясь на канале, нажимаем на пульте вот такую кнопочку желтого цвета. Она есть на любых пультах. Нажали на эту желтую кнопочку, это информационная кнопка, очень полезная. Вот внизу посмотрите, что у вас будет в программе, но нам нужно вот то, что у нас вверху. Вот эти три кнопочки. Попасть вверх, нажимаем просто стрелочку вверх на пульте. Нажимая стрелки влево-вправо, я начинаю двигаться по этому короткому меню. Здесь есть пункт «Запись», здесь есть нужный нам пункт «Избранная». Вот этот канал у меня находится в «Избранном». Если я сейчас нажму на кнопочку «Ок», этот канал у меня из «Избранных» удалится. И тут еще есть даже вот кнопка «Включить» либо «Отключить субтитры». Повторное нажатие на желтую кнопку, и данное меню у меня закрывается. Вот этот канал у меня же уже не находится в избранных. По избранным каналам, когда вы составили и отредактировали этот список, вы можете перемещаться, нажимая просто стрелочки вверх и вниз. Ну, это, наверное, самый простой способ навигации, наверное, самый удобный для тех, кто любит листать каналы. Вот, я тут как раз удалил все информационные новостные каналы, оставил только мультики. Надеюсь, этот ролик кому-то был полезен. Желтая кнопочка, стрелочки и кнопка ОК, все, что вам потребуется. Благодарю. Если остались вопросы, пишите их под видео.